Отлично. Нет, Значит, ага, давайте тогда плюсики поставите, если okay. кто, не видит, кто не видит минусики, подставьте. Плюс есть и нара. Ага. Значит, смотрите, как все будет выглядеть. да? То есть здесь у нас кое-что. Так, это у нас там скрипт. скрипт возражение. Так. Сейчас я быстро себе подключаю, чтобы вам не забыть все сказать. Так, перечень. Значит, рабочая тетрадь сейчас будет такая более функциональная. Она будет такая, ну, видите, заявочки такие короткие. Вот сейчас у нас вот такие заявки. Например, вот сейчас у нас вот такая заявка. Так, вырубайте микрофон. Света, у тебя там мики все. Ага. Отжимаете микрофон. Если вопрос хотите спросить, задавайте, потом выключайте, чтобы не было посторонних шумов. Значит, смотрите, что у нас. Значит, вот у нас как выглядела старая версия. Да? То есть здесь у нас как бы так немножко, ну, на весь экран получается, но ну, максимум две заявочки можно увидеть. Вот мы, вот, кстати, вот Эвита, Нелли, да, то есть они помогали в этом деле и создали вот такие заявочки. Видите, теперь на одном экране можно, в принципе, вот сколько 10, 10 заявок целых. Можно их вот так вот, смотрите, как интересно. Можно просто брать, вот здесь есть три кнопочки, здесь еще одна будет, я расскажу потом, что там за кнопка будет, еще одна. Вот здесь вы будете видеть, да, откуда пришел ваш кандидат. Сразу понятно, да, лендинг, личный лендинг, э, трафик, кабинет, да, то есть вы уже видите, соответственно, у себя здесь уже сразу видно все. Вот, вот такая маленькая аватарочка здесь, соответственно, здесь вот у нас шаги, которые проходит человек, на каком шаге, да, вот. Еще пока точно не знаю, как там автоматизированные шаги будут сделаны, да, но я автоматизированные выставляю в основном, но ну, если я куда-то уезжаю, например, я ставлю себе автоматизированный э, лендинг, ну, то есть, чтобы они приходили по автоматизированному этому коридору, да. Вот, а когда работаю, я ставлю ручном, и, в принципе, я завожу всех людей и контролирую каждый их этап. И вот каждый этап, да, то есть, когда я им показываю, как работает каждый этап, особенно сетевика, им это очень нравится. Я вам говорю, что есть еще такая автоматизированная у нас э, возможность заходить, регистрироваться и идти по такому автоматизированному коридору, то есть ты сам раз пошел, тебе там система все объясняет. Вот. Но я говорю, что я пользуюсь в основном ручным, то есть я люблю, знаешь, так как мужики, да, они все-таки больше любят, это вот когда я, да, ручная ручной коробка передачи, да, то есть <laughs> по-любому это ты чувствуешь, как что ты управляешь этим автомобилем. Вот здесь то же самое, тут ручной для меня, да, то есть мне нравится руч более ручной, конечно, режим, то есть я прихожу, я контролирую, ага, он там зашел, я ему открываю доступ на обучение, соответственно, я с ним разговариваю, дальше я веду его а, по обучению, потом на следующий этап, мне больше нравится открывать ему, определ ну, определять, а, открывать ему вот эти вот а, шаги, вот, что касается обучения, видите, как заявочка открывается, вот здесь нажимаете, на вот этот, этот кругляшочек и здесь у нас мы видим данные человека соответственно аватарочка у нас есть страна откуда он пришел то есть с компьютера да например вот еще не все допилено, да то есть еще не все до конца сделано она еще будет еще больше всего будет это вот уже чтобы вы понимали как немножечко что будет у вас вот. тут у вас будет также все вот данные, да, то есть логин пароли, куратор, все, все дела. От обучение. Тут будет, значит, режим, да. Вот видите, можно будет сменить режим обучения на упрощенный. Ну, то есть, я, наверное, назову, назовем, наверное, его все-таки. Мне нравится больше слова автоматизированный и ручной. Автоматизированный и ручной. Ну, не знаю, как вам наверное, мне как мужику интереснее так. А вам, наверное, может быть, лучше стандартный и упрощенный. Я не знаю, девчонки, как вам вообще? вот Как прикольнее? Упрощенный, стандартный или там автоматизированный и ручной? Ребята, да, то есть, мужчины, девушки, скажите, что вы думаете вообще? Как прикольнее? Автоматизированный, мне больше нравится. Хорошо, так, кому еще? Так, есть один голос. Ну, мне тоже нравится автоматизированный. Мне тоже. Ага, ручная есть, ага. Так, кто еще? Да, мне тоже автоматизированный. Ну, все, короче, все, все. Перебили всех остальных. Ну хорошо, да, хорошо, да. Лучше так, чтобы было понятно. Либо режим автоматизированный, либо режим ручной. Все понятно, чем стандартный, упрощенный. Согласен. Есть. Так, ну то есть здесь можно будет, смотрите, шаги либо отменить, либо подтвердить. То есть, если он переходит на второй этап, там, да, изучает бизнес-модель или проходит обучение, там, или, там, допустим, там, да, мы можем, раз, нечаянно открыли обучение, раз, мы можем отменить запрос. Видите, будет две кнопки. Подтвердить, отменить шаг. Вот здесь вы будете выбирать, видите, презентации сразу здесь. Я так понимаю, как-то здесь будет. Еще я всех, всех нюансов еще не знаю. Прям вот, когда это все допилят до конца, а на это еще уйдет день, максимум два, вот уже будет все готово, вот, здесь будет, можно будет подтвердить просмотр видео, это вы знаете, да, если вы делаете, надо срочно просто открыть человек, он уже смотрел, но, ну, например, да, но ну, там по каким-то причинам у него не активировалось, да, вот это мы ему быстро раз открыли, отменить, видите, можно будет отменить, подтвердить просмотр, то есть вот тип обучения мы можем регулировать, дальше у нас здесь есть инструменты, сразу прям здесь, и мы можем написать сообщение, соответственно, можем позвонить, вот сейчас мы, кстати, ведем переговоры с одной из компаний, которая делает мессенджеры, да, то есть, ну, типа WhatsApp, типа Viber, да, вот, конечно, такое приложение стоит десятки тысяч долларов, да, то есть и мы хотим свое сделать, вообще приложение, ну, свой мессенджер хотим сделать. То есть, чтобы у нас был свой мессенджер, и чтобы вы могли прямо, например, вот прямо отсюда э, написать, прям позвонить сразу человеку. То есть, не надо будет вам заходить там, например, звонить вот с SAPSIPnet, например, да, или там со Skype позвонить, или с Viber звонить. да, то есть этого делать будет не нужно просто раз набрали ему трубочку. Сейчас это еще это не работает. Оно, тестовый режим, оно плохо работает. И иногда человек просто не, не видит, что вы ему звоните. Вот, Поэтому мы решили, что надо сделать так, чтобы все работало идеально. Потому что сейчас, ну блин, сейчас я вот как я, как я сейчас работаю, да, в основном по социальным сетям, там, по, по Инстаграму, по Вайдеру. Я, я, у меня такой гибридный способ. Я пишу, а потом я сначала напишу, а потом я начинаю говорить голосом, то есть я уже, я просто беру и записываю свой голос. Вот там, например, в Инстаграме можно до минуты наговорить приглашение или что-то такое голосом. И вот я за минуту стараюсь сразу как бы, ну я сначала, ну то есть делал сначала ошибки свои, да, то есть я в минуту пытался все это утрамбовать, но это получалось плохо. Поэтому я понял так, надо мне дозированно давать информацию, чтобы человек сам задавал вопрос, а что там такое у тебя? ну по системе да то есть я делаю пром на систему то есть я выявляю как бы человека такую выявляя его проблемы то есть я вот спрашиваю а как ты продвигаешь там бизнес да, например вот ну сетевикам расскажи алгоритм твоих действий что ты делаешь вообще вот он вот он мне, например приглашение высылает мне, говорит там эдуард там короче и простыню мне короче выслал какая-то херня непонятно чего короче много всего я говорю, ага, там, объясни мне, пожалуйста, вот ты мне сейчас выслал тут ну, так, такое предложение, да, мне даже не хватило там просто сил прочитать это все. Давай так, объясни мне вообще вот процесс, вот я вижу компания какая-то, да, объясни мне процесс твоей работы, вот разложи мне по полочкам, как ты работаешь, алгоритм твоих действий. Вот, и, например, можно так, можно по-другому, можно по-другому более так мягко знакомиться с человеком, там, да? например, привет, расскажи, пожалуйста, про компанию, вот поподробнее мне, да, мне интересно, чем она занимается вообще, как вы продвигаете этот бизнес. То есть это более мягко можно, да, сказать. И вот он начинает, а мы вот так продвигаем, а мы вот так продвигаем, а мы вот презентации делаем, а мы там, короче, вот чего-то там, короче, как-то. Я говорю, ну, блин, ну, я тут не увидел алгоритма какого-то, да, я не увидел каких-то четких действий. Вот, давай так, слушай, ну, блин, потому что мы-то вообще, мы, у нас своя социальная сеть для сетевиков, и у нас там четко выстроенный алгоритм. И я просто перечисляю, что есть у нас. Вот. Вы можете тоже выписать это все, и когда будете с сетевиками разговаривать, я уверен, вам там по 20, по 30, по 50 человек в день просто пишут, вот. и вы можете на них уже начать тренироваться. Не надо им сразу звонить. Вы можете им написать и наговорить, наговорить вот за 30 секунд, наговорить им, ну вот как я делаю, вот так, например, да, видно, не знаю, не видно а, надо отключить, сейчас отключу, не а, знаю, видно меня, не видно, а, видно. Короче, я беру вот WhatsApp, вот так, выбираю этого человека, который мне там написал, ну, например, на WhatsApp, да, просто нажимаю вот микрофон, и ему говорю вот так, все. То есть, и вот каждому, я, я бывает так просто сижу часа три вот так и болтаю, вот каждому. Вот. Ну, тем сетевикам, которые мне пишут, например, ну или там просто на том же Инстаграме, да, то есть я нахожу, я, я просто вывожу их на общение, а потом объясняю, что есть такая фишка, есть такая система, есть такая вот эта штука и вперед. Все, то есть там по сути ничего сложного нету, просто нужно чуть-чуть норовиться. Но это вот что касается вот этого. И э, поэтому я хочу, чтобы вот такая фишка была у нас в системе, и чтобы когда, э, значит, чтобы когда к вам пришел кандидат, вы можете ему сразу, например, наговорить: Привет, там меня зовут Во, э, видишь, Во, тоже голосом отправляю отлично. Привет, там, Сергей, я твой куратор. В общем, давай так, э, если у тебя есть вопросы, давайте объясню, что тут делать надо. Вот, раз он, например, увидел у себя. И, ну, он может среагировать. А потом вы можете ему уже на, на, сразу же набрать туда, прям позвонить ему прямо внутрь. Не надо никакой мессенджер, не надо выводить на мессенджеры все остальное. Очень просто будет. Я думаю, это конверсию повысит просто в 10 раз. Вопрос только сейчас, как это быстро все сделать, и как это все, как, короче, это все вам быстренько-быстренько <laughs> предоставить. Так, дальше. Сейчас еще раз показываю экран. Вон тоже Лана пишет тоже голосом Отлично, все правильно Надо приучать сработать вот и так, и так Голосом и... Потому что эффект от э, печатания Это только, значит, знаете, как одно маленькое касание Когда вы касаетесь человека еще и своим голосом Он сразу, вас вы как бы его утепляете Ваш голос, он ну, немножко ну, утепляет человека Это лучше влияет Так дальше смотрим, что у нас здесь Смотрите, здесь у нас будет еще вот, значит, вы можете здесь вот нажав на эту, на галочку перенести тут в разные папочки. Вот, соответственно, здесь будет еще вот такая штука, еще один кружочек. Я подозреваю, будет еще один кружочек. Но я сделал такое предложение, но я не знаю, как там наши, как наши, значит, как наши дизайнеры на это отреагируют, потому что дизайнер, дизайнеру как бы виднее. Но что там будет? Там будет вот такая штука наподобие того, что сегодня у вас выскакивает, когда вы нажимаете вот здесь, смотрите. Вот здесь мы, видите, настройки нажимаем. И выходят такие вот, тут, и имя, фамилия лида, да? вы можете даже за него что-то заполнить, его социальные сети заполнить, и, соответственно, потом вы будете как бы, ну, видеть. Ну, если у вас есть здесь его социальные сети, вы уже, соответственно, они здесь у вас показываются. То есть, ну, информация о вашем лиде. Значит, что мы решили сделать? Мы решили такую фишку сделать. Значит, здесь будет кнопочка, тоже типа настроек, но немножко другая. Ну, что-то сделаем, придумаем. И там будет тоже вот такая вот, вот, вот такое вот сплывающее меню, но в нем будет написано следующее. В нем будет написано... Первое, да, там, с какого города, страны, а, работаете или учитесь, был ли опыт ведения бизнеса, как долго находится поиска зарплаты, почему стали искать, сколько времени... Короче, будет перечень тех вопросов, которые мы задаем обычно на а, скрипте, да, то есть, когда мы разговариваем следом, мы ему задаем вопросы, а ты там сколько искал, бизнес там, да, и все такое. И что вы делаете? В этот момент у вас будет такое досье. Вы будете прям писать сюда, там, город такой-то, этот такой-то, этот такой-то. То есть, он там ищет, искал заработок столько. И у вас его досье сразу будет, соответственно, в, вашем, в вашей заявочке. То есть, у вас информация будет о вашем лиде максимальная. То есть, вы сами все запомните. У вас все здесь будет кнопочка, вы просто нажали и вспомнили, ну, вообще про этого лида что-то. Так вы обычно пишете на бумаге, и потом забыли, и все остальное. А здесь у вас уже остается соответственно информация и это очень хорошо будет вам для работы потом потому что что мы еще хотим сделать мы хотим сделать такую фишку значит когда мы будем заполнять вот эти все дела то есть мы будем заполнять вот эти все вот графы соответственно мы будем заполнять заполнять страну ну, например там Беларусь да, там город Минск что дальше что это что это нам даст например а потом мы внесем такой специальный фильтр и, например, вот я приехал в Минск, вот у меня лиды все, вот я, я их всех буду отмечать. Не только лидов, и там все заявки я буду отмечать. И вот я приезжаю в Минск, и я раз фильтр захожу, и фильтр по стране, по городу выбираю. И, короче, выбирай себе Минск, например. Да? Вот я сейчас в Беларусь приехал, например, неделю. И у меня я раз врубил, короче, себе фильтр. Все, у меня все по Минску, кто у меня были, и я давай бомбить. Пока я в Минске, я с ребятами встречусь там, да, то есть вот таким образом. Если я приехал куда-нибудь в Анталию, там, не знаю, да куда угодно, блин, ну, в Латвию я приехал. Я приехал в Латвию, например, в Ригу, да, я сразу бац, фильтр взял, и у меня там страна сразу. Страна, город там, то есть я все, то есть я начинаю бомбить вот те, кто в Латвии. То есть это, соответственно, очень удобно, то есть у вас, знаете, такой полный контроль вообще, то есть вы сразу же отсели себе всех людов и только по Риге начинаете работать. Все, вы приехали в Латвию, у вас есть что работать. Вот, например, вы приехали в Литву на, там, например, на спецфорсаж, раз посмотрели, там фильтр врубили, кто у вас там с Литвы откуда-то, раз у вас вся, там сколько-то человек уже есть, то есть есть уже повод им позвонить. Хотя бы предупредить, привет, чувак, я тут, короче, приехал как раз к тебе, да, то есть, ну, я помню, ты у меня там регистрировался, но вот хочу с тобой пообщаться еще раз, да, может быть, там еще что, что изменилось, может быть, есть, ну, у тебя время, давай с тобой тут встретимся и так далее. Ну, не как это делается, это делается по-простому всегда, ну, вот. то есть, вот, это что касается вот этого. Дальше, что еще нам надо? Так, ага здесь, мы, ага, здесь мы видим его... эту. То есть здесь мы можем нажать на его имя и фамилию, и, соответственно, можем там добавить его друзья, можем там написать ему на стене, ну, неважно, чем мы можем сделать. То есть вот тоже... Короче, вот такой у нас будет, здесь, видите, будет у нас вот, возможность позвонить, подтвердить просмотр видео, тоже смотрю это, тоже будет. Сменить тип обучения тоже можно будет. Короче, сюда мы сможем добавлять очень много чего. Мы будем добавлять сюда разных фич, которые будут вам очень облегчать работу. То есть вас, ваша задача, чтобы вам было удобно работать, чтобы вы ну, могли максимально делать э, конверсию из ваших действий, да, то есть, чтобы никто у вас не терялся и так далее. То есть мы сейчас стараемся вот эту рабочую тетрадь сделать так, чтобы она была... Да, она, может быть, будет сначала вам не совсем удобная, не совсем понятная, потому что это нормально, что мы привыкаем к этому, и потом сложно ну, как-то к новому привыкнуть. Вот. Но я думаю, что привыкнем, и я думаю, все будет нормально. Вот. Тем более здесь... У в принципе, все будет красиво, так раз. Здесь можно уже, соответственно, когда что-то выезжает где-то, да, то есть у нас разные есть. То есть, у нас, видите, у нас как бы одна заявочка тоненькая, но открыв ее, тут открывается целая куча всего. И, соответственно, мы можем много всякой информации сюда выводить. А наша задача получить максимум информации о кандидат, кандидате. Чем больше всего мы получаем, я думаю, в будущем мы вообще а, такую фишку не, введем. Мы давно ее хотели, чтобы сразу его социальная сеть как-то здесь дублировалась. То есть, если человек заходит, там, он, например, ВКонтакте у него включен, или там у него одноклассники у него включены, он бац, вошел, и у него тут уже раз появились его ВКонтакте. Его, видеть нажали и попали на его страницу там ВКонтакте или в Однокласснике. То есть, это тоже будет. И я думаю, что мы это сделаем скоро. Дальше, по поводу э, скрипта, да, то есть мы хотим... Короче, смысл вот этой штуки будет в том, что вам не надо будет открывать, например, скрипт для общения с человеком, да. Вам не нужно будет открывать этот скрипт и, соответственно, там, задавать ему эти вопросы. Эти, скрип... эти ответы на вопросы будут у вас вот здесь, вот. Вы просто открываете заявочку, заполняете, задаете вопросы. Будет вот, все вопросы будут за, вот здесь написаны. Здесь будет написано страна, город, давно ли ты в бизнесе, сколько ищешь, там, сколько искал времени. И вы прям заполняете здесь все. И вы просто читаете это, и задаете вопрос в соответствии, в соответствии с, с этими графами. Значит, тогда отпадает вот этот скрипт, в принципе, ну, как бы, ну, он по сути, он, ну, отпадет потому что, ну, тут останется только вот такая минимум информации, тут утепления не надо будет. То есть наша задача, по сути, с вами, да, в этих скриптах, да, ну, сильно не, не мудрить. Поэтому, я думаю, здесь, может быть, даже его и смысла не будет. Ну, посмотрим, как мы это сделаем. Я, мое предложение, что я туда хочу? Я хочу туда поставить вместо вот этих вот скриптов или же здесь дополнить. Ладно, оставим скрипт. Но я хочу здесь кнопку возражения. Я хочу еще такую фишку сделать. Короче, когда вы общаетесь с кандидатом, просто нажимаем на кнопочку. Вот у нас сейчас возражение находятся вот здесь. В общем, они так засекречены, что просто капец. Шаг второй, старый возражение. Вот, и здесь у нас все, видите, возражения. Что я хочу сделать? Давно уже хочу сделать, пора уже значит я хочу чтобы это все дело было здесь то есть вы нажали и соответственно сразу как я это в идеале вижу в идеале я вижу например вот типа вот нашего форсика вот такое всплывающее окно и ты туда возражение просто пишешь и система поиска она она находит ключевое слово с твоего возражения и открывает тебе автоматом то возражение которое ну соответственно человек задал ну например а, там, это, это сетевой маркетинг, и ты просто вот в такую, в такую штуку пишешь, сетевой маркетинг, сетевой, бам, просто сетевой даже, вбил, блин, сетевой вбил, раз, и у тебя он уже от, от, открывает это возражение, там, сетевой, ты просто читаешь. То есть задача так, чтобы ты мог оперировать, а, а, оперировать вообще своим бизнесом, управлять им, но ну, максимально эффективно. Максимально быстро, эффективно, чтобы ты понимал, блин, что ну, ты, ну вообще капец, просто, просто капец. Как я, я представляю, да, когда у тебя все на одном месте, да, у тебя такой как вот панель управления, Вот мне, я так это вижу, вот, мне вот нравится так работать, я поэтому, сейчас, и, поэтому мы все это делаем для вас, да, чтобы вам удобнее было, потому что самим требуются таки, такие, вот, такие инструменты нам. Вот, это что касается вот этого, сейчас еще раз найду. Ну, что вы думаете по этому поводу вообще? Что думаете по рабочей тетради? Кто что думает? Может, какие-то есть предложения, что-то интересное, какие-то ваши рекомендации, что можно добавить туда? Давайте, рассказывайте. Ну, все, просто супер. Супер? Да. Точно? Точно. Ну, ладно, хорошо. Все очень классно это придумано. Да, Наша задача сделать так, чтобы вы просто офигели, короче, чтобы вы кайфовали. Особенно оттуда. если будет возражение, так вообще просто полный улет будет. Улет, да? Хорошо, сделаем, сделаем. Да, да, да, потому что когда начинает вас возражение какое-то задавать, сразу ступор, бум, ладно, мне-то пофиг, я могу вывернуть там, да? То есть иногда и меня в ступор вставляет, ну, как придумает какую-нибудь хрень. Так хоть стой, хоть падай. Ладно, я могу там отшутиться, да? Но новичок, ну, ему сложно. А что может быть легче в том, чтобы просто возражение написать в поисковике, и ваше да. выскочило у тебя? Ну, вообще просто супер. Окей, и когда у тебя хорошо. все в одном месте... Uh, uh, да, а? вообще очень хорошо, все это вот как-то укомплектовано, да, что не нужно делать какие-то переходы. Да, переходы да, да. да, Это очень хорошо, это вообще было бы здорово. И вот и, да, да <связь> и вот именно это вот, что будет, можно будет отфильтровать, да, какие города, я еще недавно думала... Думаю, вот там в Минске, а кто же у меня в Минске, где там и по рабочей тетради, где там по списку контактов. Да, вот да, ответ да. на это, это вообще супер. Вот вообще, ты в Киев спасибо. поехала, например, на события, да, и такая, бум, а там, например, ну мало ли, ну, например, спецфорсаж или что-то еще. Ну, просто ты приехала на события, тебя колбасит, ты офигеваешь, такая, и всем давай, чуваки, давай, давай, давай, давай, давай с Киева всем. Чуваки, я тут приехала, короче, блин, жду вас здесь, жду вас здесь. И да. из, из тех людей, которых ты там обзвонишь, ну, стопудово будет там какой-то процент. Но это уже хорошо, это уже значит, что вы, ну, это уже супер, и вот это надо делать. Вот мы сейчас над этим работаем, у нас вот ребята сейчас днем и ночью фигачат. Но ну, сказали, через день-два уже будет готово. Дальше мы вот эти города-страны сделаем, фильтр. И дальше сделаем возражение. Еще дальше всего столько, вы даже не представляете, чем это, сколько еще всего надо сделать, еще всяких фишек. Вот, Что с этим мессенджером еще делать. Ну, постараемся все это быстро делать. Пытаемся находить решение. Ну вот, чтобы чтобы было просто чтобы нас просто никто уже не остановил не вста, не вставил вообще никто чтобы все уже просто пыли глотали и просто поняли что нет смысла делать никакие системы потому что есть одна система и нет смысла это знаешь как сегодня есть Facebook Блин, ну, ну, они уже так далеко ушли, да, что, ну, просто смысла нету с ними там даже тягаться, ну, что-то с ними делать уже. У них уже там и мессенджеры, по, это, они даже уже не заморачиваются. У них на самом деле мессенджеры даже лучше, чем Viber, лучше, чем даже лучше, чем WhatsApp, на самом деле. Лучше, чем Viber, WhatsApp вместе взятый. Потому что там можно и звонить, и групповой, и можно звонить, и даже было там экран можно было показывать, как в Скайпе. Это сейчас там что-то они поменяли, видимо, делают. То есть они даже не заморачиваются, они делают мессенджер круче всех, и народ еще пока еще даже не знает. Вот. Поэтому они уже даже настолько уже ушли вперед, что они уже даже не парятся. Они сделали и даже никому не сказали, что сделали, сами найдете, типа того. Вот. Так что наша задача тоже сделать такие же, такую же панель инструментов, такие же фишки, да, чтобы просто потом шансов не было ни у кого. Вот. И вы на этом можете брать сетевиков. То есть ваша задача сейчас будет, я вам вот рекомендую, да, взять всех этих сетевиков, которые вам писали, да где, где угодно, на скайпе, там, на Вайбере, ну да до, дофига до где, даже в, той же, в, то, в, то, в том же ВКонтакте. Ну, вот, и я понимаю, что немножко сложно вам будет в начале там, да, объяснить весь функционал, но вы можете их на систему вести. Можете объяснить, что ну, создана такая социальная сеть, для сетевиков, и цель ее объединить, ну, вообще, весь сетевой бизнес и предоставить лучшие инструменты для бизнеса. И вот мы уже, вы можете говорить так, да, ты можешь это посмотреть потом, да, допустим, в разговоре, как мы это уже, я могу тебе это уже, как бы, я могу тебе продемонстрировать, как это уже все работает, ну, на одной из самых мощных компаний в мире, вот. И вперед, делайте кабинет, и вперед, и вперед, и вперед. Главное заинтересовать грамотно. Главное грамотно заинтересовать. В этом вся фишка. Вот. А чтобы грамотно заинтересовать, конечно, должен быть опыт у вас. Но тем не менее, вы начинаете. Начинаете потихонечку общаетесь, начинаете их немножко подготавливать, что есть такой ресурс, в котором есть инструменты, которые решают задачи. Задачи, с которыми сталкиваются все сетевики, Какие задачи? Ну, первая задача – где людей брать? У нас решение есть. Дальше. Система отслеживания. То есть мы можем получить максимум информации о кандидате. Система скриптов, которые мы допиливаем тоже, чтобы было скрипты под разные. Система мультилендингов. То есть видите, у нас тут, по сути, мы там видим, да, там с главной страницы, там, с лендинга «Мама в декрете», да, то есть с лендинга «Пенсионеры», с лендинга «Сетевики». То есть вы все здесь это видите. То есть ты ему говоришь, послушай, короче, у меня здесь пришел человек-сетевик, например. Я тут нажимаю скрипт, например, да, или там... Вот если это сетевик, то здесь будет такие несколько скриптов. Будет скрипт для сетевиков и скрипт стандартный. Как это мы сделаем, я еще пока не знаю. Но вот, или сделаем в одной кнопке, или в двух кнопках. Я бы сделал, наверное, в одной. Нажимаешь на скрипт, и здесь у тебя там тоже две кнопки. Скрипт стандартный который подходит и для мамочек в декрете, и для там, тех, кто ищет работу. Вот такой стандартный скрипт для тех, кто ищет подработку, работу или что-то еще. И скрипт для сетевиков. Вот, отдельный скрипт для сетевиков. Как с ними общаться, и как, на что им на что, на, на что давить им. То есть, вот, например, мы сейчас сделали первый уже такой, вы, наверное, заметили, первый в запуске мы сделали такую фишку. Вот я там, ну, это один из моих разговоров, который я там, вот, текст, да, но я, наверное, пропишу здесь наши фишки. У меня есть, уже прописано все на бумаге. В чем наше преимущество, наши системы. Чтобы у вас был такой перечень. У меня здесь где-то. еще посмотрю. Блин, если я его, короче, не стер, капец я, я, я, я бывает, короче, у меня все-все-все сразу. И то, и пятое, и десятое. И я тут, короче, а, тут поздравления делаю. Видите, одновременно тут с вами, тут поздравлялки делаю. Фигачка, короче, по полной программе. Так, где тут мои смарт бизнес по-моему, вот это. Так, да, да, вот, видите, я составил уже список из 12 пунктов. Значит, я прописал все. Вот смотрите, какие задачи мы решаем. Приглашение, где взять людей, да? То есть не обязательно все это читать, но я тут немножко так это объясняю. Потом система распределения, то есть сегментация вашей целевой аудитории. То есть то, о чем я говорил, сетевики к сетевикам, там... Мамочки в декрете, мамочки в декрете. То есть вы уже видите сегментацию целевой аудитории. То есть вы понимаете, кто мамочка в декрете, а кто просто там, ну, какой-то ну, обычный человек, который ищет работу. Ну вот, система отслеживания, то есть контрольная панель, да, то есть наша задача получить, видишь, видишь я прописываю, наша задача получить информацию о холодном лиде, ну, там, или не холодном, неважно чтобы успешно вести диалог, чтобы диалог был, дал больше конверсию, то есть чтобы конверсия – это значит, что результат от вашего разговора был лучше, то вам надо, чтобы была максимальная информация о нем. Тогда будет и разговор ваш соответствующий. Если вы знаете, что это мамочка в декрете, да, то вы как женщина, например, вы можете уже, соответственно, найти какие-то точки соприкосновения. Там, я как мужик не знаю, ну, не, может быть, я не найду, да, но я все равно уже мне будет уже проще с ней вести диалог. Вот, если это сетевик, мне тоже с ним будет проще вести разговор, я уже о нем знаю информацию, я уже могу его пробить, ну, и так далее, короче, система отслеживания это классно, вот, откуда он зашел, со смартфона, с планшета, с телефона там и так далее, страна, город тоже мы будем видеть, вплоть до города мы сейчас будем видеть. Вот, социальная сеть, мессенджер, контактные данные уже, соответственно, какие-то его получили. Там Сколько он времени посмотрел презентацию, то есть мы отслеживаем. И наша будет задача сделать максимальное отслеживание, то есть не только презентацию, но и первую тысячу мы сделаем, сколько он посмотрел. Мы, мы дадим максимум информации. Для этого мы сейчас и оптимизируем вот эту вот рабочую тетрадь, чтобы сюда можно было засунуть максимум информации для вас. Сколько он посмотрел презентацию минут, сколько он посмотрел э, там эту первую тысячу минут, да, неважно, сколько он там все ролики посмотрел. Кстати, где это у нас есть? А вот, посмотрел видео здесь. И здесь можно добавить там, да, тоже. Ты, сколько первую тысячу посмотрел. По сути, нам нужно что? Чтобы посмотреть, какую он первую тысячу посмотрел, презентацию, ну, в общем, нам нужна информация о нем максимальная. Чем больше у нас систем отслеживания, чем больше мы отслеживаем, тем круче для нашего бизнеса. И этом все можно продать. Ребят, вот все, что у вас сегодня есть здесь, это можно круто продать сетевикам. Потому что у них нифига нету. Большинство сетевиков просто плачутся. Они просто плачут, потому что они, у них, у них хрена нету. Они работают вот так, вот. А сегодня так, завтра никак, блин. Сегодня приехал в этот город какой-то лидер, презентацию провел, завтра он уехал. Все, до свидания. Понимаете, а здесь у вас постоянные инструменты, вот постоянный контроль вашего бизнеса. Вы постоянно в онлайне. Этого нифига нет ни у кого практически. Ну, у кого-то что-то есть, но то, что есть в нашей системе, поверьте, ну, сегодня нету просто аналогов. И если вам говорят, вот вам, например, сказали, там, Света, блин, да у нас такая же система, типа, как у вас. Ну, ты говоришь, окей, чувак, давай так, приложение есть у вас? Нету. Блин, окей, хорошо. У вас э, есть там торговая, торговая марка, торговый знак у вас зарегистрирован? Нету. Блин, мессенджер есть у вас свой? Нету. Ты ты вообще в своем уме, чувак, блин. Если у вас нихера нету, то значит у вас и системы, по сути, нету. То есть вы должны сразу, если вам говорят, что она такая же, вы сразу говорите, окей, давай, давай, окей, давай подумаем, хорошо, такая же. Сколько лет она у тебя? Год, окей. Она уже не такая же, потому что 7 лет и год это две, две разные вещи, понимаешь? То есть, если вам начинают говорить, что у них такая же система, они. Они просто сами не соображают, что у них такое там есть. Они просто сами не понимают. Ваша задача немножко его будет ну, дать ему понять, что он сам не разбирается. Потому что если вам будет говорить, а знаешь, как говорит Цукербергу, скажет, да у меня такой же Facebook, как у тебя, блин. Да он посмеется просто, поржет, блин, <смех> с меня. <смех> вот. То же самое здесь, да? Вам, вам надо так чуть-чуть постебаться. Окей, okay, блин, ну ты даешь, молодец, хорошо. Окей, okay, а что у тебя там? Приложение есть? Это есть, это есть, это есть, это есть. То есть вы должны знать ваши сильные стороны в вашей системе. Что у вас есть сегодня? Чем вы обладаете? Вы просто многие не понимаете. Вы вот как, знаете, как а, вас посадили в Феррари, но вы, блин, вы как бы не знаете, что это Феррари, блин. Вы думаете, что это тот же... Ну, как вот мою бабулю посади, она скажет, ну, хер знает, ну... Она даже, не, она даже не поймет, что это за машина, ну ей пофиг, она, она то же самое, что в «Жигули» сядет, понимаете? То есть ваша задача – понимать, на, на, на какой автомобиле вы сегодня ездите, то есть надо понимать, что у вас сегодня «Феррари», вот, и надо, многие люди тоже не соображают, если вы не соображаетесь, то представьте, люди тоже не соображают, поэтому им надо объяснять немножко. То есть ваша задача – вот эти вот основные тезисы выписать, что у нас есть. Скрипты есть, сегментированные скрипты под разную а, целевую аудиторию. То есть, соответственно, они у нас под разную целевую, у нас свои. Вот я говорил, помните, я говорил, у нас будет один скрипт универсальный, все-таки я решил, что будет, наверное, лучше универсальный сделать, и а, с 10 веков. Вот это уже нормальная сегментация. Дальше утепление. У нас есть утепляющий коридор, то есть человека надо... Утеплить система утепления, то есть у нас там будет, ну конечно, как у всех это есть там подогревающие там письма, да, там на на, на e-mail, но это это все это понятно, это у многих есть. У нас есть такой утепляющий коридор, то есть специальный, да, то есть который ведет человека по по системе, он его подготавливает к принятию решения. Мы не сразу с бухты барахты. Давай, бери, короче, давай, бери сейчас пакет, бери стартерки. Ты Ты пошли. Давай, давай, ничего не скажу, пока не возьмешь стартерки, да? Ты говоришь, блин, ну, у нас тоже есть так, мы тоже можем так. Можешь сразу брать и идти, да. Но мы как бы работаем по-умному сегодня. Нам не нужны все в бизнесе, да. И нам не нужны те, кто давай, давай, бежим, давай, побежали. Нам нужны люди взвешенные, которые принимают взвешенные реально, ну, серьезные решения. Которые проходят все этапы, которые... Знакомиться с всей информацией. И на основе полученной информации они принимают ну, нормальное решение. Нафига нам все? Нафига нам в этом бизнесе куча народа, который скажет потом, куда, что, где, как? Нет. Поэтому мы делаем бизнес по-умному. У нас по-другому немножко. И самое главное, у нас есть всегда несколько вариантов. У нас есть автоматизированная система, по которой может пройти человек, и ручная система, да, кто как любит. У нас есть утепляющий коридор такой, да, то есть... Uh, то есть uh, можете сразу купить, как вам хочется, да? можете пройти обучение. Для этого мы и сделали это. Вот. вот, видите, алгоритм автоматического ручного управления, это я тут написал, бесплатное обучение, соответственно, вот, вот uh, перед принятием решения, создание онлайн-визиток, uh, собирающиеся воронки продаж. То есть это мы еще сделаем uh, такие... Uh, вы сами сможете собирать свои лендинги, то есть, ну, по типу топлинка. Мы сейчас хотим еще следующий этап. Знаете, топлинг, наверное, у вас есть Он в этом? В этом. Кто знает, что такое топлинг? Не, окей, кто не знает, что такое топлинг? Поставьте плюс, кто не знает, что такое топлинг. Ага, так знает. Короче, все, наверное, знают. Так, почти. их ага. список да, да, да, да, да, да. Короче, да. Значит, задача нам сделать что? Задача сделать такой же инструмент, как у них. Для чего мы делали социальную сеть, в принципе, ну, для чего ее? Я видел это так. То есть нам нужно будет дать какие-то инструменты, нам нужно заинтересовать сетевиков. Как пошел Топлин? Очень просто. Я, например, сделал себе ссылочку, поставил ее в Инстаграм, и она стала работать. И она вот так вот пошла-пошла. Она простая, да? По сути, да, уже как бы рынок этот уже, как бы уже есть. Но это не значит, что поздно еще выйти на этот рынок. То есть мы можем создать точно такой же инструмент, как Toplink, только это будет нам форсажа. И мы будем предоставлять этот инструмент, ну, даже если, ну, например, дешевле, чем Toplink, да, и, например, да даже если по той же цене без проблем, проблем нет, просто мы дадим больше. Мы дадим возможность, у нас будет регистрация внутри социалки, то есть он зарегистрируется, там у него будут разные пакеты. И, возможно с этими топлинками еще какие-то инструменты можно будет предоставить. ну, например, там какие-то собирающиеся лендинги, что-нибудь еще, ну, что-нибудь придумаем, вот. И дальше мы их внутри, когда они будут регистрироваться, мы будем их утеплять уже системой. Так как топлинкам пользуются в основном сетевики, значит, что мы сделаем? Мы вот эту вот аудиторию, эту аудиторию, мы, значит, мы ее, мы ее, мы можем ее забрать себе. И когда мы уже, у нас будет готовый инструмент типа Топлинка, что мы сделаем? Я вас соберу всех, вообще всех, и объясню вам, как надо будет идти, то есть нашу тактику, как мы пойдем вот этих, работать по этим Топлинкам. Там сетевиков дофига, и вы просто сможете, этих сетевиков, будет система, как мы будем все вместе их просто бомбить. Что есть типа Топлинка, смотри, дешевле, круче, еще куча инструментов. Какие? Вот такие, такие, такие. А что за фигня? А что? Объясни, покажи. Все, регистрируйтесь. Они, например, либо по вашей ссылке регистрируются, либо просто в социалке. Как-то придумаем алгоритмы, чтобы они закреплялись под вами. И, соответственно, вы уже будете цеплять вначале на инструменты, а потом вы можете, и в принципе, и... Потом вы можете, у вас будут точки соприкосновения, вы сможете дальше человека вести, подводить его к компании. Почему именно эта компания? А на самом деле мы находим, мы с вами сегодня находимся в лучшей компании, мы не в худшей компании находимся. Поэтому у нас, у нас везде есть, у вас везде, блин, слово вышло мне из головы, у вас привилегии везде, у вас преимущество на каждом этапе. Ваша задача понять, что у вас есть преимущество, а потом продать ваше преимущество. И все. Дальше. Вот, да, Значит, насчет мессенджера, да, аудиосвязь, чтобы можно было звонить, чтобы можно было сразу с кандидатом, понимаете, сразу связаться с ним. Так он убежал, а так вы уже раз с ним связались уже, это хорошо. Приложение у вас есть, да, для мобильного использования. Приложение – это тоже показатель. Вот, вы можете сказать, что у нас и приложение, у нас и торговый знак, у нас, блин, дофига всего. Ну вот э, специальная система тренировки новичка, да, то есть э, это про запуск, да, как правильно запускать, то есть настройка всего, да, система запуска, тренировка, обучение да, то есть перед этим как мы работаем, да, обучаем новичка вначале это ну, по про вспышки есть там обучение, ну неважно, там много чего. Система запуска, углубленное обучение, да, настройка системы лендингов, все это внутри, как это все прикручивается в единую систему. Вот, система тестирования, да, то есть у нас, мы тестируем в начале человека, то есть после этого только он проходит второй этап, понимаете. Короче, я потом вот это все подготовлю вам тоже, что-то еще дополню, что-то переделаю, вот. И надо, чтобы у вас у каждого было это перед лицом, то есть то, что, что, чем вы, что у вас сегодня есть в системе, чтобы вы все понимали, когда вы будете работать с сетевиками. Это мы создадим отдельный скрипт. Как нужно будет с ними общаться? Ну, надо объездить это еще. Пока что у меня, как бы, ну, хороший результат, да, я вывожу, ну, как бы, вот, ну, когда у меня будет там уже, пока что я там три сетевика включил, да, то есть, ну, надо еще, ну, 10 хотя бы, чтобы уже отточить этот алгоритм, и а потом на основании вот этого всего я уже могу дать какие-то вот фишки, как с этим работать, то есть, когда у меня все это уложится в голове у самого еще. Вот, и таким образом. И к этому моменту у вас будет готовая классная тетрадь, которую вы классно можете продать. Просто сетевику показать, как и что. Понимаете? Вот на основе вот этого текста вы можете все ему, в принципе, показать. Вот наша задача сделать это красиво, качественно, но ну, постараться это все э, сделать, ну, классно. И когда у вас есть что показать человеку, да, то есть, ну, он просто сядет и так, у него рот, Вот у них вообще, ну, от, они офигевают от того, что у нас есть. А я думаю, бля, где я раньше вообще был? Где я был вообще раньше? Почему я с вами раньше вообще? Где вы были сами раньше? Понимаете, они в шоке такие. У них такой немножко шок. Они, у них крыша едет немного даже. Ну, у нормальных сетевиков, которые соображают, что это такое. Понимаете? Поэтому у вас есть что продать. У вас есть клевая система, клевая компания, клевая команда, блин. Ребята, которые работают постоянно, программисты наши, да, то есть, ну, блин, у вас есть все сегодня. Я не знаю, что еще там нужно. Волшебный пендинг даже есть, он, можете получить его. Вот, кто еще не получил. Короче, ребят, все есть, все классно, все. Не сидим, вот реально, сейчас не сидим. Потому что вот сейчас надо все показывать. Вы можете по-другому заходить на сетевиков, да, на рынок сетевиков, и по-другому им это давать. Я вот пост писал вчера, блин. Я даже пост вчера написал. Я там, по сути, как бы и объяснил вам, да. Вот этот пост. Смотрите, да. Берем, составляем список по-новому. Вот 100 MLM перебежчиков. Ну, может, не перебежчиков, да неважно. Просто 100 MLM чуваков, которые вам писали. И начинайте знакомить их с нашей системой. Начинайте вот так вот. Если вы немножечко вам, вы буксуете там на рынке, ну, на... там где-то... На холодном рынке вам тяжело. Есть уже готовые люди, которые соображают что-то там в сетевом, да, то есть давайте начните, попробуйте вот так вот. У меня вот девочка такая тоже вот сейчас пошла по сетевичкам своим бомбить, ну, примерно, да. Ну, получается уже, хотя ну, вообще не, не, не, били, не бэ, не мэ. Ну, ну, как, я имею в виду, еще только, все, только, только влезло в компанию, еще ничего не понимает толком. Говорит, у нас все вообще по-другому, у вас и маркетинг-план другой, и все другое, короче, такая еще. Но уже вот начинает показывать систему. Вот. То есть начните то же самое. Составляйте список MLM-щиков также, которые вам что-то писали где-то на скайпе, ищите их все данные и вперед, короче. Окей? Все, ребята, все, что хотела я вам сказать. В общем, давайте с завтрашнего дня начинаем и вперед. Окей? Okay?